Давайте сейчас вам расскажу, из чего у нас состоит канализация в загородном доме. Устраивается из вот таких вот ПВХ труб 110 диаметра, которые между собой соединяются при помощи раструба. На углах поворотов соединяются вот такими отводами, они бывают разные по углу наклона. Трубы глушатся вот такими заглушками. И обязательное условие при прокладке сетей канализации Одевать на трубы вот такой утеплитель Одеваем утеплитель обязательно за контуром дома Во избежании промерзания канализационных труб Трубы у нас закладываются на глубине где-то 0,7 метра от поверхности грунта и также обязательно соблюдать уклон канализационных труб, он составляет порядка двух сантиметров на один погонный метр. Как вы можете видеть, канализация выведена в нужных точках по площади плиты. Она соединена вся в единую сеть и будет сбрасываться в вычистную станцию. Сейчас на объекте в Стрельне мы завершили подготовку песчаного основания, уложили разделяющий слой из геотекстиля и проводим подготовку щебеночного основания. То есть вся площадь, которая сейчас в геотекстиле, она будет полностью покрыта 20 сантиметрами щебня. И обратите отдельное внимание, что у нас трубы канализации обернуты в Синофлекс. Это такой вспененный материал. Одеваем этот материал синофлекс на канализационную трубу для для того, чтобы избежать плотного контакта бетона с этой трубой и для того, чтобы ее не повредить. Итак, мы с вами переместились на наш объект в поселке Знаменка. Здесь мы вам покажем такую инженерную сеть, как ливневая канализация. Из чего она устроена? Начнем с того, что дождевая вода, она у нас скапливается на кровле, отводится водосточной системой как раз в ливневую канализацию. Вот здесь у нас будет висеть... Труба водосточной системы, которая будет сбрасывать воду вот в такой а, дождеприемник. А дальше из, из этого дождеприемника по трубе а, уже вода будет уходить а, в колодец. А давайте более подробно покажу вам, как устроена канализация в разрезе. А, вот здесь вы можете видеть уже проложенную трассу ливневой канализации. Она состоит из таких же ПВХ а, труб 110 диаметра, уложенных по определенному уклону а, и утепленных вот таким а, стенофлексом. И по этим трубам вся дождевая вода уходит у нас вот в тот колодец. Там как раз пробито отверстие, все вот эти трубы будут заведены туда. Последняя у нас на очереди инженерная сеть – это теплотрасса. Достаточно технологичное решение для современного загородного дома. Такую трубу закладываем примерно на глубину полтора метра от поверхности земли. Давайте расскажу вам сейчас из чего состоит у нас труба теплотрассы. Это ее жесткий корпус, несколько слоев утеплителя, и трубы горячего водоснабжения, и трубы отопления для загородного дома. Хотел бы вам рассказать о некоторых ошибках, которые вы можете допустить, если будете монтировать инженерные сети, не с помощью профессионалов, а собственными руками. А, ошибки могут быть следующие. Например, выбор неправильного диаметра а, трубы. А, здесь все банально. Труба просто может не справиться с задачей, например, забиться и там, выйти из строя. А, следующая ошибка. Вы можете положить а, канализацию не под нужным уклоном. И не обеспечив этим нормальный сток отходов жизнедеятельности в септик Также труба может забиться, но ну, это достаточно трудоемко будет ее починить Следующий момент, на какой я хотел бы обратить внимание Это выбор некачественного производителя Можно купить какой-то дешевый аналог, который вам там прослужит не то количество времени, которое должно прослужить качественный продукт Здесь тоже можете потерять и время и деньги. Если у вас произошла какая-либо поломка с инженерной сетью, например, будет у канализации или водоснабжения там порвалась труба, лопнула труба, разошлось соединение на канализации, особенно если это находится под фундаментом дома, то это будет стоить вам больших денег, чтобы это исправить. Вы потратите кучу сил, кучу денег. Под фундамент подкапываться смысла нет, потому что мы нарушим все уплот... слои песка и щебня, которые мы уплотняли. Это, ну, этого допускать в принципе нельзя поэтому нужно будет продумать сеть, которая пойдет не под фундаментом а которая пойдет по земле условно под фундаментом сделать ничего невозможно будет уже придется эту сеть глушить и делать повторно. если у вас произошла поломка, например с гильзой которую мы проложили под прокладку электричества то здесь в принципе все немножко проще электричество, кабель электрический достаточно просто переложить, пустить его там в другом месте, ну, может быть, там завести, конечно, уже не, не закрытым способом, как мы это делаем под фундаментом, а где-то там через фасад здания завести кабель в дом. Но тоже трудозатраты, конечно, присутствуют в этой позиции. Поэтому здесь совет может быть такой. Обращайтесь обязательно к профессионалам, к тем людям, которые знают тем, чем занимаются, делали это уже неоднократно, не один, не пять и не десять лет. Выбирайте только качественных поставщиков материалов для инженерных сетей, и тогда в вашем доме никогда не будет проблем ни с канализацией, ни с водоснабжением и ни с электричеством. Стройте с умом. Итак, в данном ролике я рассказал вам о всех основных типах инженерных сетей, которые мы закладываем при строительстве фундамента. Если у вас остались какие-либо вопросы, можете смело обращаться в нашу компанию. Мы дадим вам профессиональный совет о том, как построить свой дом и как сделать в нем правильно инженерные сети. До новых встреч!